Аквагород – это производство в квартирных условиях от 50 кг в год, экологически чистых овощей и зелени. Конечно, с учетом минимальной площади небольших урожаев, полностью не закрывается потребность в продуктах, зато помидоры и арбузы выращенные в квартире – это не фантастика, а реальность. Культура питания, с богатой рецептурой живых продуктов, без термической обработки и сохранением полного комплекса витаминов, является профилактикой заболеваний и важным пунктом увеличения продолжительности жизни человека. Аквадо может обеспечить экопродуктами более тысячи человек, поэтому представляет наибольший интерес для тиражирования. Акваферма – это выращивание, хранение и приготовление экологически чистых продуктов питания и в промышленных масштабах, может обеспечить более 10 тысяч человек. Представляет интерес для бюджетных организаций и крупных предприятий, заводов, включая армию. Концепции автономной жизнедеятельности – это образование, трудоустройство и продовольственная автономия по месту жительства. Создание условий для демографического роста и импортозамещения продуктов питания гарантированного качества. Это будущее, которое наступило.